Теперь будут приходить у них забирать Там холодильники, телевизоры Я не знаю ну с днем рождения, спасибо большое спасибо. Вот она здесь Так что Вячеслав, что у вас За водопад шумит? Какой водопад? А, это вентилятор это меня... На меня вентилятор Наверное дует, может быть он так слышится В микрофоне, отодвинь пожалуйста Отодвинь Так от торта болят зубы, да, но мы же не каждый день торты едим, а это так, на праздник, чтобы со свечками, все как положено, представляете. Слава поздравляю вашу супругу с днем рождения, спасибо большое. Так, а у вас там солнце, конечно, ну естественно, что немножко другие часовые пояса. У нас солнышко. солнышко. Так вот, интересная тоже новость такая, что вчера еще к вечеру стало известно, что там всякие Пригожинские службы, да, вот есть некий зычок, да, прям такой как конкретный уголовник. Этот уголовник имеет свои СМИ этот уголовник имеет свои частные военные компании, какие-то пищевые компании, которые кормят детей, причем кормят, травят детей. Представляете? То есть какие бесценные услуги оказывал этот уголовник Путину в 90-е годы? Да, но ну я догадываюсь, какие. Что он ему, в общем-то, выдал такой карт-бланш на все. Ну ладно, Ротенберги, они там дружки Путина, боролись с ним, там, я не знаю, или там этот виланчелист, который тоже там с Путиным, наверное, боролся, да, судя по всему А вот э -э, этот уголовник-то Пригожин, он чем занимается, он чем заслужил? Понятно, что сделал что-то такое, что очень э -э, хотелось бы нам знать очень хотелось, я думаю, мы об этом узнаем, потому что не все же передохли, наверняка, кто-то будет калякать на суде, так что этот уголовник, я думаю, еще много интересного рассказывает, а вот сейчас он рассказывает, все его СМИ рассказывают о том, что... Располагают они свидетелями, подтверждающими причастность Соболь к отравлению детей. То есть, как это все, представить? как гринч похитители Рождества, вот у меня жена сравнила, так оно есть. То есть, такие злодеи Соболь с Навальным приходят там, травят детей, да, для того, чтобы насолить этому Пригожину. А еще у этого Пригожина 300 миллионов они вымогали. Можете себе представить? Не, с него можно получить и гораздо больше. Это больше Пригожина, но сам факт, да, а, а, как как с него вымогать? Естественно, что он сразу же бросится э, подключать всех ФСБшников, ментов и так далее. Даже, вот предположим, там Навальный, Соболь, такие негодяи вымогали с него деньги. Ну как? А как бы они их получили? С этими деньгами уехали бы сразу в тюрьму. Но это же идиотизм полный. То есть, это полную херню рассказывает, кто в это верит. Вот меня спрашивают люди умные: а кто в это поверит? Да Квата сразу и поверит. У них же они же очень любят теории заговора. Все эти ватники, все эти слабоумные, безумно любят теорию заговора. То есть, самый простой вариант что есть уголовник Пригожин, который. У котором все похер, людей убивать, да, детей травить. Что хочешь, что может делать там частные военные компании, убивают людей, эти травят детей, блядь. Да? Причем задача не отравить детей, задача деньги получить и накормить подешевле. А там уж что с ними будет, ему похеру. И вот этот крендель, да, естественно, самый простой ответ на вопрос: что этот виноват уголовник, блядь, ну он потому что такой. Понимаете, малифик. И нет, это слишком просто для ваты. Должно быть так все выворочено, чтобы не там мехом наружу, да? Или наоборот, внутрь. Вот такие вот дела, о которых сейчас во Франции, ну, на час разница с Москвой. Это сейчас, летом. На час разница зимой, на два часа. Вот и... Что тут сказать еще? Тут говорить нечего. Обнаглели эти подонки, безумно обнаглели. Вот от безнаказанности вот эти все урки, да, они, они становятся совершенно неуправляемыми. Вот эта вот вся мразь, вот эта уголовная, она абсолютно неуправляема, абсолютно не имеет никаких барьеров, ничего. Если только не ставить на место. Вячеслав Вячеславович, привет из города Волги, Рыбинска, не бывали у нас. Представляете, вот в Ярославле был, в Костроме был, а в Рыбинске не был. Хотя мечтаю, потому что у меня из Рыбинска, так сказать, ну, товарищ по оружию, с которым служил я вместе. Это такой типаж, который на протяжении всей жизни всегда рядом со мной находится. Эти люди, они даже похожи внешне. То есть один сменяет другого Они даже внешне похожи И у них мозг очень похож очень... Они такие вдумчивые Очень начитанные И мыслят иначе, чем я То есть иногда говорят такие вещи У меня вот такие глаза И я вдруг понимаю, что они правы Так что Обязательно Думаю, побываю в Рыбинске так что вот этот уголовник, который выполнял особые поручения Путина, конечно, он должен нам рассказать много интересного. Борода, ты борду пастрикнула, так, а это что не, не очевидно, конечно, или а Она, может, имеет тенденцию так выпадать. Ку -ку, В обратную сторону. Да. И там что-то ФБК готовил вброс о подписях от имени Московской избирательной комиссии. Чушь какую-то вообще. Просто пишут. Сами не знают, что ушлепки, Они не знают, как выкрутиться из этой ситуации. То есть ну вот мальцев террорист хотел сделать революцию. Да? Говорит, революцию делать не надо. Надо вот по закону все. Ну, он говорит, дать по закону выбора. Говорит, не выбора тоже не надо. И на улицу выходить не надо. И вообще вы не нужны здесь, в России. Смотри, куски просто отдали в окно что-то влезут. А. В Уфе молодой участковый покончил с собой в прямом эфире Инстаграм. Ну вот, очень многие склоняется к тому, что вот на миру и смерть красна из-за того, что есть интернет, вот люди таким образом кончают с собой. Не было интернет, еще большее количество кончало с собой, потому что интернет, ну, в конце концов, социальные сети могут как-то человеческую жизнь Скрасить, если уж она сама совсем тухлая. Вот. А полицейские всегда кончают собой, поэтому я не понимаю, зачем он врезался в фуру на машине когда мог прекрасно застрелиться. Обычно полицейские стреляют со стабильного оружия. Это Классическая схема. Чик и уже на небесах. Ну или там я не знаю где. Слава, приветствую. Предлагаю обсудить Пынькин провал про покупку китайских гособлигаций. Ну да, то есть если несколько дней назад было 1,8 миллиарда минус, то сейчас уже